Я нютик Покрова, и мне никто не отказывал. И ты не будешь. Я буду ждать тебя по этому адресу. Ленинградское шоссе, дом 5. Ребята, привет! и добро пожаловать на мой канал Тельняшка. Я Наташа. И возможно, сегодня это последнее видео. Одно из, наверное, последних видео в этой комнате, в этой квартире. Потому что, наконец-таки, мы близки к тому, чтобы переехать в наше новое жилище. Поэтому данное жилище несколько выглядит не очень. Особенно за кадром для вас сейчас Красивая картинка Сейчас вам откроется завеса моей тайной жизни Просто посмотрите, какой пи*** у меня происходит, в общем-то, в комнате. Да, я так живу уже неделю, меня дико все раздражает и бесит, поэтому <свят> дай боже мне сил, надеюсь, что скоро мы переедем, этого говна здесь не будет. Но, тем не менее, сегодня у нас переписка с фейком, мне попался новый фейк и внезапно новая схема общения. Как это ни странно, я была очень удивлена, потому что все, в принципе, почему-то начали смотреть мои видео, создавать фейков и писать именно теми же словами, которые писали предыдущие фейки. И я такая Типа, вот это hell Короче, по превьюшечке вы уже поняли То, что сегодня мы будем общаться С Аней Покров В кавычках, не настоящая Аня Покров Фейк Ани Покров Если кто-то не знает, это тиктокерша Популярная достаточно тиктокерша Еще у нее есть канал на ютубе, на котором она рассказывает Всякие новости, связанные с благосферой В которые, кстати, ни разу не попадала я Ну вот, как-то не хайповый, видимо, персонаж ну ладно, что уж там Лучше быть в тени, чем, да, у всех наведи Ладно, давайте я вам прочитаю, что же мне она написала Приветик, Я Нютик. ты, наверное, меня знаешь Поначалу кажется, что все, в принципе, норм Но так у нас всегда, поэтому надеюсь, что Сегодня у нас будет, опять-таки, все под контролем И никаких странных вообще штук не будет Но посмотрим Обычно опыт показывает обратное Давайте напишем, что Привет, да, знаю Ну, типа, просто начнем такой легкий Ненавязчивый разговор Посмотрим, что вообще нам напишет этот фейк. И что главное, он от нас хочет. Я буду опять смеяться, если от нас снова будут хотеть денег, потому что мне кажется, что это уже просто классика. Классика жанра, которую вот ну нельзя по-другому никак назвать. Давай дружить! Ооо, пока что очень даже миленько. Давай дружить. Э, я не знаю, что написать. Думаю, что можно написать: э, ну, можно, я не против. Можно, я не против. Не будем как-то сильно гнать. Будем потихонечку так э, вынюхивать. Как сыщик. Как у тебя дела? Так, ну давайте напишем. У меня... Нормально А как у тебя? Слушайте, пока что все очень даже адекватно Не к чему мне придраться Давайте пока она отвечает Посмотрим, что у нее в аккаунте 12 публикаций Закрытый аккаунт Интересно. Ну давайте, ладно, подпишемся Это моя вторая страничка Только для своих Разгоню твою грусть Тиктокер, певица, модель Член дома Dream Team House Я просто секс-котлетка Ладно, давайте подпишемся Она на мне тоже Запрос отправлен Ох, какая Она еще должна Само отца, мне отца, подтвердить Ничего себе Не ухрым мухры вот это развод на подписку Титечки, чтобы посмотреть ее аккаунт. Ты приколись? Пока что молчит. Эх, придется ждать. Придется ждать, пока нас примут, придется ждать, пока ответят. Ну, пока приятную вам музычку. Нам ответила Анечка, написала, что замечательно, а почему у тебя нормально, а не круто? Что-то случилось? Боже, какой заботливый фейк, наконец-то хоть что-то милое, наконец-то! Замечательно, а почему у тебя нормально, а не круто? Ну, давайте напишем, что, ну, я переезжаю, я устала, а я реально затра переезжать, потому что, ребят, вы не представляете, столько мороки, просто жесть. То нам не возвращают деньги, и там мы попали на огромную кучу денег, Кто там что-то не привозит, то что-то там протекает, то нет воды, господи, то нет вообще отопления, ну, в общем, очень сложно, нету интернета у нас на квартире, я вообще не знаю, как жить без интернета, но, в общем, да, проблем много, поэтому я устала. Напишу, да нет, э, ничего не случилось, э, просто устала, мы переезжаем. В новую квартиру. Вот и все. Так что, я думаю, это вполне нормальное объяснение. Давайте посмотрим. Подтвер... Во, мне подтвердила на заявку. Слушайте, у нее здесь очень много фотографий достаточно. По-моему, на моей памяти это фейк, у которого, ну, впервые так много фоток. Видимо, уже не первый день ведется этот аккаунт. Давайте начнем с самого конца. Тут Аня и Артур. Две буквы АА. -А. А. Как батарейка. Аа. -А. Им нужно спеть песню про батарейку. Ты моя батарейка. А -А. А -А. А -А. А -А. Это типа как мандаринка. Ладно, я. Это просто тупая шутка. Я твоя крошка-картошка накормлю тебя и съем. некий кури в сторонке Дуреха. Ну да, попа у Ани, конечно, такая, ну, такая хорошая жопка. Я конфетка, но не твоя, не трогай. Давайте пока посмотрим, ответили нам или нет. А, ясно. А куда ты переезжаешь? На квартиру в ТикТок Хаус. Я не... Чего? Какой тифток хаос? Чего? Я не понял. Она меня сломала. А, uh, нет. Uh, в свою квартиру. Uh, так, хорошо, смотрим дальше. Кто у меня снизу, никогда не угадаешь. А вот и угадаю. Артур. <с> <с> Кусь, а ты вкусный. Ну, короче, здесь такая, знаете, мимимишная вот такая вот что-то. Видно, что девочка, в принципе, любит Аню и не сильно как-то ее шкварит. Ну, или мальчики, не знаю, кто это ведет аккаунт этот. Но обычно таким занимаются девчонки в основной. Мася своей. Самая нежная в твоих объятиях. Я счастлив это рай. Ну вот, видишь, ну просто ну не к чему придраться. Очень миленько, так душевненько. Я надеюсь, что так и дальше у нас будет. Хотите прокатиться на моей яхте, я вас не возьму с собой. Ну, блин! Я хотела уже написать, чтобы мне взяли кто-нибудь Если у вас, ребят, есть яхта Пожалуйста, напишите мне в директ Я хочу поездить на яхте хоть раз в своей жизни Пока я еще молода и красива Пожалуйста, с меня шампанское винишка Что хотите Аня, покров, у нее есть Да ну это не Анина яхта Это Ярик купил, все знают Что это купил Ярик эту яхту, арендовал Они там все на ней флексили А то мы не знаем, чья яхта ага. Ладно, я думаю, что в принципе аккаунт такой Не сильно примечательный, поэтому давайте Круто, а я вот в тикток хаусе живу а я как будто не знала Ну да, наверное, да, тупая просто Живу в своем собственном мире, смотрю телевизор, а в интернет не захожу Наша нютик секс-покровская отправила нам фотографию Руслан и Мариль, а почему отправила фотку, а не стерла водные надписи? Ну, что это такое? полива Паливо! Но выглядит дорого-богато, только сомневаюсь, что весь Dream Team такой, там же видно какой Dream Team. Ну, может быть, кстати, да, из-за телефона не видно было, но это, это фиаско, братан. Ну, давайте я напишу, что М -м -м, миленько, ну, типа мы же милая няша, стесняша, бояша, но это большое такое фиаско, когда ты берешь фотку из интернета, отправляешь ее, и у тебя получается вот это вот. Вот. Типа, не знаю, как можно такое не заметить. Если вы знаете, то можете написать в комментариях, кстати. Ты еще мою комнату не видела? Ну, давайте скажем, ну-ка. Ну, типа, заинтриговала. Заинтриговала, давай. Удиви меня, что ж там за комната? Так, давайте делать на навскидку. Если у нас такой вот а, внешний вид вот этой залы, да, то, наверное, все должно быть в каком-нибудь, может быть, рококо, Тоже какая-нибудь, наверное, большая должна быть. Такая люстра, может быть, какие-то такие гордины, гобелены. Ну, не знаю, ну, что там. Видимо, девочка просто, ну, меч. Мечтает, чтобы у него когда-то было такое, но я скажу, что мне такой вот дизайн не сильно приятен, на самом деле. Ооо, нет, фу, эта комната будет сниться мне в кошмарах, не в обиду, конечно, людям, которые любят розовый цвет, но я считаю, что розовый в комнате, он уместен, ну, либо для маленьких девочек, да, но не для взрослых девушек, которые уже как бы, ну, готовы, грубо говоря, вступить в серьезные отношения, там, завести семью, ну, потому что, ну, это выглядит как будто, я не знаю, это очень как-то, ну, мне не нравится вот это вот, кому-то может нравиться. Но... Что мне на это написать? Это убожество! Убожество! Ладно, я не буду так писать, я сотру. Я же хороший человек. Что, что, что мне на это написать? Красивая. Красивая, но я не люблю розовый. Давай, красивая. Но мне нравится белый. Мне, кстати, в комментариях на моем канале Тилька Плей написали, что Тилька, ты помешана на белом. Но если вы посмотрите мои видео про Людочку Мазочек, то вы поймете, то, что белый это визуальное увеличение пространства. То, что белый это благородный цвет и еще кучу, кучу, кучу. Кучу, кучу кучу всяких э, прикольных штук. Поэтому, если вы не подписаны, опять-таки, на мой канал Тилька Плей, то ссылочка будет в описании. Подписывайтесь, там видео выходит каждый день по два, по три раза. Ну, кому как, собственно. Кому что нравится, те все и смотрят. Да, мне тоже нравится. За нас тут платит, И на эти лишние деньги я могу себе покупать всякие брендовых вещи. Типа Гуччи, там, знаешь, такие. Вот моя самая любимая сумочка. Так это пинка. Это же не Гуччи. Это же не Гуччи, это пинка. Это пинка. Причем пинка какой-то рандомной бабы, которая, видимо, взрослая. Так, хорошо. Тут явно рука взрослой женщины, потому что она уже такая. Ну, наверное, женщина 30 плюс, потому что у нее она такая вся уже шершавая, вряд ли Таня на руках. Ну, и девочки. Но это не Гуччи. Но вот эта фраза За нас здесь оплатит, и я могу себе позволить брендовые опять. Это Прикольно А ты такие вещи покупаешь? Слушай, она завалила меня вопросами Да, знаю, но я такие вещи не покупаю Так, как у меня другие ценности У меня другие ценности Нет, ну на самом деле я бы, может быть, не против Да, ну прикольно, когда у тебя есть такая красивая брендовая вещь Можно с ней там находить Вот это вот, смотри, ссылочка, что у меня есть, а у тебя этого нет Но я просто не вижу смысла тратить на одежду или на вот какую-то такую штуку Деньги, потому что ты это потом все равно выкинешь Поэтому я люблю, когда мне дарят Такие вещи, это классная позиция Бесплатно получать брендовые вещи Ребят, всем советую, это очень классно Но, правда, потом приходится тоже дарить Своим друзьям брендовые вещи Потому что, как бы, ну, это палка о двух концах Поэтому, как бы, тут в одну сторону Это не работает, ну, как бы, один раз Сработает, знаешь, если ты хитрый, то ты можешь Найти себе друга, дождаться своего дня рождения Он подарит тебе брендовую вещь Ты перестаешь с ним дружить и сейчас сидит того, вот, друга, который дарит тебе брендовую вещь И вот так вот по кругу, ну это, конечно же Паскудно так делать, не слушайте тому Чему я вас учу, не надо так делать Мы же с вами не козлы, отпущение, правильно? Мы просто козлы Просто очень странное настроение, простите А это все грязь на меня так действует А ты хотела бы к нам в Драм-тим Драм-тим это не Dream Team, это Dream Team Там Drum and Bass Я посмотрел твой ТикТок и он нам подходит Слушайте, меня кажется от лица Dream Team а приглашают в Dream Team Не, мне кажется, если я приду в Dream Team, все скажут Фу, ты старый, уходи <laughs> Что ты тут делаешь, у тебя уже муж, ты все негодная Ладно, давайте напишем, что Спасибо за Предложение Но я откажусь эм, Типа, спасибо за предложение Но я откажусь Ну типа, все по-честному, почему? Давайте по-честному Честному. Ну, потому что у меня э, три канала, э, которые я веду. И это очень сложно. И боюсь, э, я не успею все и сразу. По-моему, хороший ответ. Типа, я разложил по полочкам, что у меня действительно три канала, и времени у меня на это нет. Я вот даже, представляете, я даже на этот канал, э, ну, вот на Тельняшку, на Наталью Володину, гораздо стала реже делать видео, потому что я тупо не успеваю. Я стараюсь делать там раз в неделю либо в два раза в неделю Но надеюсь, что сейчас перееду, получше станет ситуация Появится новое вдохновение Потому что обычное вдохновение для новых роликов черпаю из путешествий А так как в этом году случилась пандемия И путешествие, собственно, кенсел отмена да, Вот, поэтому пришлось как-то... Мне немного грустно, мне было сложно Мне еще были всякие такие моменты, которые меня эмоционально подкашивали Возможно, когда-нибудь я о них расскажу, но не сейчас Вот, поэтому мне было очень сложно с вдохновением на самом деле Вот, поэтому надеюсь, в новой квартире чуточку станет лучше эта ситуация Но а тем временем нам... Пис... <смех> да бросай это, все. Тут больше денег платят. Даня у нас миллиардер, а я миллионерша. И прислала мне <смех> пятитысячные купюры. А, остановите мой ор, что это? Что это такое? Это кошмар. Вот это я за час столько заработала. У меня очень много шуток на тему э, заработка в час, за час, но я не буду, не буду. Я напишу, что ого, круто, но я все-таки откажусь. Типа, сорян. <звы> Я все ждала, когда же настанет этот переломный момент. И вот он, наш милый, мусичный фейк, превратился в сучку. Ну и дура! Остальные ребята чуть ли не плачут, чтобы их взяли, а ты выделываешься. Стыдно должно быть. Знаете, так хочется написать, что стыдно у кого видно. Но я не буду так писать. Я напишу, а можно повежливее? Пожалуйста, мы все-таки с тобой интеллигентные люди, мискузи, где мой монокль. Сейчас я его достану из одного места ну нормально все. Да, вот тебе и понесла. Что будет дальше? Ты коза, ты тварь, паскуда, ненавижу, блевотина, рыготина, вот это вот классика жанра. Да уж, я в шоке. Мы в тебе разочаровались. Кто такие мы? Кто такие? Кто такие мы? Ой, божечки мои Вот это прикол. К такому меня жизнь не готовила, ребята. Не, ну как бы я была готова формально, что рано или поздно что-то пойдет, как обычно, по тому нашему любимому сценарию, но никогда не бывает все миленько. Слушай, а может, давай лично встретимся и обсудим еще раз? Нет, у меня времени нет. Просто сольюсь и все. Я написала, нет, у меня нет времени. И что, собственно, обсуждать? Блин, я так написала тупо собственно. Я пропустила букву ой и получилось, собственно, обсуждать. Ну да, она любит какие-то грамматические ошибки делать непонятно. Поэтому я ответила так же просто потому что могу, видишь, я уже еще не в Dream Team, но уже разговариваю как в этом вымышленном фейковом Dream Team. Чтобы ты в Doim в Daim Team в, в Team вступила, не тупи. им двоим Team? Это там это был драм Team, а теперь Doim Team. То есть ты приходишь и там доет. Знаете, кто там доет? Доет из них деньги, доет из них деньги, доет, доет, из них деньги. Потом они получают за час вот такие вот деньги, потому что их что правильно подоили. Ладно, чтобы в Doim Team Ступила, не тупи. Я же уже отказалась. Спасибо. Все, отмена. Я не Твоя проблема. проблема. Боже! Тебя надо уламывать, да? Ты из этих. Мне говорили, что ты тупая, но чтобы настолько. Ну почему? Ну, ну, ну я не понимаю, где наступает вот этот переломный момент, где была такая миленькая девочка, которая: Привет! Давай познакомимся. Как дела? Я Анечка, там секс-покровска. Ой, а что там у тебя случилось? Почему у тебя нормальное настроение не крутой И потом начинается: Ты, тупая овца! У, я тебя тупая, ненавижу! Ла-ла-ла, вот как! Как этот переломный момент наступает? Я не понимаю. И что мне написать на такое сообщение? Повежливее. Я же попросила. Что это вообще такое? Ой, да, да, как-то немножечко так осадочек-то остался. А то что? Не хочу дальше читать, потому что как-то звучит. Я нютик покрова, и мне никто не отказывал. И ты не будешь. Я буду ждать тебя по этому адресу. Ленинградское шоссе, дом 5, дробь 40. Приходи одна и еще раз обсудим: Буду завтра ждать тебя завтра, а буду ждать тебя завтра. Подожди, а что это за адрес такой? А, видимо, нам придется туда ехать но ну, а потом я, собственно, вам поведаю, что там будет происходить Ну, а мы поехали Что-то звучит как-то стрёмно Ну, завтра поеду, да? да? С тобой, ты же снимать будешь Мы тебя просто где-нибудь подальше поставим и все, и будешь стоять Вдруг там маньяк А вдруг? Шестилетний Келька, можно с тобой сфотографироваться? И это такой не пока... Нет. Нет, это не я, и такой и Короче, я сейчас сразу скажу, то, что я сейчас заранее запишу конец к этому видео А после конца я вставлю то что будет у нас с вами уже с этим фейком завтра, то есть сейчас я скажу конец но ну, а вы смотрите это видео до конца, потому что для вас это еще не конец. Для меня будет конец, а для вас не конец. Я что хочу сказать? Ну пока что это очень странный фейк, типа я уже сказала, что сначала это было такое миленькое общение но потом начался какой-то трендец как обычно неизвестно что меня ждет на встрече но я думаю что я еще выскажу свое мнение как раз таки на этой встрече ну а вы не забывайте подписаться как всегда на канал поддержать меня лайком ну и мы с вами увидимся надеюсь что очень скоро и в новой квартире я приехала на место. Здесь какая-то непонятная хрень. А я чуть-чуть подожду. А потом, наверное, напишу, если никто не придет. Поэтому через какое-то время я вам расскажу новости. Наулисы минус 15. Дико холодно. Просто жесть. Надеюсь, хоть кто-нибудь да придет. Так, короче, прошло уже много времени, поэтому мне Денис сейчас даст телефон. Дай телефон, у меня рука слезется. И я сейчас напишу сообщение. О, холодно, кофец, я не могу. Но никого нет. Так, э, я даже говорить не могу, настолько холодно, поэтому я все трясусь. Мне пока что никто не отвечает. Это печально, на самом деле. Но мы не сдаемся. Никто до сих пор не пришел. Я посмотрю, ответили нам или нет. Нет, ребят. О, черт, нас заблокировали, я не знаю, что сказать, холодно, походу никто не придет, но я старалась, все.